Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о ножах, теми которыми я пользуюсь. Значит, В частности, я хочу рассказать только лишь пока о ножах, те, которые ну, такого жесткого типа я бы назвал. И на сегодняшний день это ножи Мора. Компания Мора шведская. Да. У меня их достаточно большое количество. Это нож розовый цвет, желтый цвет, они одинаковые. То есть желтый это мой рабочий. Тем таким ножом я работаю постоянно. Для меня это связано, так как уже с возрастом зрение стало не очень хорошее. И, соответственно, мне ну, проще находить или видеть вещи, которые яркого цвета. Поэтому я стал преимущественно использовать вот именно очень яркие цвета. Это очень важно для меня. В линейке Мора большое количество разных ножей. То есть по цветам ручек и так далее они определяются. Я изначально думал, что они все одинаковые, только отличаются по цвету. То нет, вот скажем, такой бирюзовой ручки, да, то нож, он уже гибкий идет. Лезвие. Лезвие гибкое. Хотя чехол одинаковый для всех. Также вот я просто для интереса купил разные. Вот зеленоватого цвета это нож-стамеска. Жесткий совершенно, абсолютно. То есть, почему я покупаю такие ножи? Я к ним отношусь очень даже, я бы так сказал, халатно. Халатно и пренебрежительно, но не потому, что это связано с какой-то фирмой или еще с чем-то. Просто в силу моей работы для меня этот нож нужен, ну, больше я его использую, грубо говоря, как под молоток, как стамеску, как что-то выбить, что-то перерубить. Ну, такие очень-очень грязные нечистовые работы в основном я резать особо не режу пока он новый я могу что-то порезать потом уже когда он тупится я их никогда не отточу то есть у меня есть вот нож до да, мора абсол абсолютно красный у него кончик был надломан ну там какой-то взяли просто нужно было что-то выдолбить болгаркой подточили под стамеску все то есть, это, это рабочие лошадки, те, которые в реальности ну, как бы достаточно хороши. Преимущество в том, что они недорогие, я скажу, и свою функциональную роль они абсолютно выполняют. Не воткнуть, вот стамеску уже так не воткнуть. И наша стамеска не хочет втыкаться. Смотрите, в чем преимущество, скажем так. Вот у меня висит, я потому что штаны покупаю всегда определенным образом. Всегда это будет то, что здесь есть пуговица. Это очень важно. Вот на всех нормальных штанах есть пуговица и есть вот эта петелька. Они предназначены друг для друга. То есть петелька не позволяет оттопыриваться, скажем так А за пуговицу он фиксируется И здесь есть хороший фиксатор И все, он работает Здесь как раз-таки место для удара молотком и так далее То есть бояться я не боюсь ничего Мой рабочий нож, он как обычно, он тупой его кончик, потому что мне это, по большому счету, и на руку работает. Есть определенные работы, где он мне позволяет выполнить, ну, такие узкоспециализированные вещи в моей работе. Но это мой нож. И смотрите, его когда в чехол вставляешь, здесь есть еще одна такая барабулинка. То вот эта барабулинка, она как раз-таки работает по принципу тоже второй части. Два ножа вы можете присоединять друг к другу. Это как раз таки в моей специфике, скажем так, если это будет один нож, второй стамеска. Но я их использую только лишь, опять же, нужно помнить, для грубых работ, не более того. Поэтому стоимость их в районе там, 10-15 там, евро мне хватает надолго, честно говоря. Друзья, у меня... Ломают их постоянно, то есть выкидывают, ну как вообще халатно-халатно относятся. То есть сломался, ну и сломался, ну и без бы с ним. Поэтому хорошие, хорошие строительные ножи, я считаю так. Большая линейка, большая сетка, которую вы можете приобрести в нашем интернет-магазине. Это тоже немаловажно, скажем так. Основное, что подкупило меня при приобретении... Ножа фирмы Мора. Это цветовая гамма. Мне это очень импонирует. В современном мире мне это нравится. Мне, мне это удобно. Я легко могу зрительно сразу обратить на это внимание. Поэтому такие ножи, как розовый или желтый, для меня в приоритете. То есть я их легко могу, ну, быстро найти, скажем так, зрительно. Есть те, которые будут черные или серые. Они могут лежать. Вот у меня проблема сейчас с гвоздодерами. Гвоздодер бросаем, ну, куда-то положили. И потом ходим и ищем, а он не бросается в глаза, он там на щебенке лежит или еще где-то. Не видно, вот просто не видно. А будь он какой-то яркий, яркий, красочный такой, то, конечно же, его было бы легко заметить. Чехлы у всех, у Моры, ну, по крайней мере, у этой версии, такой, они все одинаковые, просто отличаются по цвету. А на самом деле... Ножи могут отличаться, а по цвету чехлы и так далее все одинаковые. Так что приобретайте ножи Мора, можете приобрести их у нас в магазине. Хорошие, надежные, простые. Не ждите от них чего-то там сверхъестественного. Я, по крайней мере, от них ничего не жду. Сломается, куплю другой. Вот и все. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.